здравствуйте! У нас в нашей медиазоне сейчас Татьяна Ушкова, представитель правления Абсолют банка крутейшего суперского банка. И мы сейчас после фантастического выступления Татьяны, где было ну, много как бы, факторов уже освещено, продолжим наше общение. Оно будет, к сожалению, не очень длинным, поэтому мы будем в режиме фактически блиц вопросов, таких и блиц ответов. Татьяна, насколько банки смогут долго сохранять такой оптимизм? Вопрос. Какие настроения встанут из-за повышения ключевой ставки? Какие отрасли войдут в зону риска кредитования? Человек очень много сразу вопросов. В общем, насколько банки смогут долго сохранять такой оптимизм, как сейчас? Ну, На сегодня банки оптимизм сохранять могут надолго, потому что я говорю, что с 2014 года банковская система а оздоравливалась, уходили не недоброкачественные игроки. И второе, 2014-2020 год, подготовил и Минфин, и Центральный банк разворачивать программы, это помощь банковской системы. Мы находимся на, на прямой связи, каждый день общаясь с и с Минфинов, поэтому считаю, что пока банковская система готова месяцев 9-12 находиться угу. в боевой и работоспособности. Супер, да. это очень вдохновляюще. Насколько можно надеяться бизнесу на льготное кредитование и насколько банки ужесточили требования к малому среднему бизнесу? Ну, смотрите, я всегда знаю, что малый и средний бизнес, они молодцы, они всегда просят, главное, чтобы им не мешали, да, все со, со, со всем остальным. Банки сейчас не пересматривают э, э, требования к риск-политике при кредитовании, кроме того, кроме тех, которые будут рваться из-за логических цепочек. Я, я говорила, что моментальный риск, который сработал сейчас, это логистический. И, конечно, если мы видим, что у компании заказ, заказано оборудование или зависимость от европейского или американского рынка, мы будем ждать, когда они или поймут, как, какая будет логи, логистическая доставка или какая-то замена аналогу. Поэтому вот и только эти компании подверглись это рассмотрению. Все остальные компании мы рассматриваем как есть, но единственное сейчас, конечно, ставка очень высокая. Но мы сейчас, корпорация малого и среднего, МСП запускает программы, и мы ждем программы субсидирования от правительства или от Центрального банка. Следующий вопрос. Насколько санкции могут коснуться среднего и крупного бизнеса и также банков, которые их обслуживают? Ну, смотрите, санкции уже коснулись, мы уже две недели живем по ужесточению санкций. Вы знаете, что есть несколько банков, которые попали под очень жесткие санкции, какие-то подсекторальные банки. Еще раз напомню, что на сегодня 310 банков работают без санкций, и поэтому рекомендация найти своего партнера, где это, который сможет обслужить ваш бизнес. Конечно, это идет перестройка финансовых потоков, перестройка, но сейчас всем придется перестраиваться. Еще раз напоминаю, что Абсолютбанк открывает счета во всех валютах, приглашаю вас на обслуживание таких банков, в банковской системе 300 банков. Отлично, как раз вот вопрос в эту тему был, что задает некая Марьям, что в связи с санкциями Сбербанка контрагент из Азербайджана не может нам провести оплату в долларах, банк-посредник в Нью-Йорке, также клиент в Беларуси, можно ли в вашем банке открыть счет? Ответили, да, да. Мы, уже, мы уже ответили, когда вы да. этот, этот вопрос задавали, да, приходите, пожалуйста. Вопрос такой, что будет с перевыпуском карт, если нам не дадут чипы для них? Ну, смотрите, коллеги, сегодня в Российской Федерации для чиповых карт находится запас на протяжении около полутора лет, поэтому не переживайте за это. Ну, И второе, коллеги, у нас на самом деле срок действия карт у всех продлен, вы очень долго можете ходить. А вообще, на самом деле, чиповая карта, у нее срок годности 5-7 лет. Угу. Поэтому сейчас, когда сроки продлили, в принципе, раньше мы перевыпускали вам карты, сейчас еще и перевыпуск не требуется. Поэтому сейчас мы именно по чипам а, не видим, ну конечно, нах... ищем замену. На... на год вперед банковская система обеспечена чиповыми картами. Не переживайте. Но у нас сейчас еще будем работать над дигитальными карт, над теми электронными картами. Сейчас сервисы подтянутся, поверьте, угу. туда брошены все силы чтобы мы смогли опять обходиться без физических карт. Сейчас многие обсуждают возможность получения карт с подключенной системой Union UnionPay, чтобы иметь возможность рассчитываться за Ну, кол коллеги, в UnionPay да. преувеличена возможность UnionPay. Перед тем, как вы ее получаете, просто... Это, узнайте ее возможности. Да, В какую страну вам надо отправлять, в какой стране рассчитываться. На Российской Федерации вам достаточно карты Visa и MasterCard или карты МИР, на которые практически все пенсионеры и бюджетные организации переключены. Поэтому мне, мне кажется, что П это просто пока хайп а, по практически очень ограниченным функционалам. Так... А... А вот если люди хотят открыть, ну, как сейчас вести торговлю с зарубежными партнерами, угу. мы сегодня этот вопрос уже пытались задавать, нам отвечал человек, который имеет юридическое образование, да. хотелось бы услышать человека с банковским. Ну, смотрите, с, вот я начну с физических лиц по физическим лицам. Введен валютный контроль. Вы можете точно так же перечислять по договору, по контракту юридическому лицу. Это не ограничено в банках, которые не под санкции, платежи проходят. Если вам надо за какие-то услуги перечислить, вы спокойно перечисляете, только предоставив этот договор в банк. Угу. Вот, Когда-то мы жили с валютным контролем а, до 98 -го года, просто сейчас вернулось то же самое: жесткий валютный контроль по юридическим лицам. Банковская система, еще напоминаю, более 300 банков принимает на обслуживание, на валютное обслуживание клиентов. Поэтому приходите, консультируйтесь, у всех разная корреспондентская сеть, да, вот, например, у нас э, с Турцией не было корреспондентской сети, сейчас мы устанавливаем, у всех разная корреспондентская сеть, очень много находятся банки в топ-50, которые ждут вас на обслуживание, приходите, консультируйтесь, контакт-центры сейчас работают для вас, и мне кажется, если вы в телеграфт-канал, вы видите один за другим, банки говорят... Мы убрали комиссию за валютное обслуживание контрактов, мы убрали комиссию за открытие валютных счетов, мы убрали. То есть, в принципе, это говорит о том, что банковская система готова принять на обслуживание ваших контракт. Так, еще вопрос. Значит, Я предприниматель, задает Ольга. У меня небольшая команда, я хочу работать с ними как с коллегами, не хочу никакой директивности. Пока получается, это реально вообще или невозможно долго строить бизнес в партнерской манере? Ну не, не, да, немножко. Я не, не, не, не поняла вопросиков. Я бы с удовольствием ответила, если бы конкретизировали, как это. В, пар, в партнерской не, манере. Ну ладно. Как ну, это к банку ну, имеет отношение? Да. С удовольствием ответить, если перезададут вопрос. Пожалуйста, уточните краткосрочные перспективы банков с иностранными участниками и в конкуренции с исконно российскими банками. Как они себя чувствуют? Ну, в своей презентации я показывала, что с 2008 года банки с участием иностранного капитала долю уменьшаются. На сегодня мы не слышали нет одного банка, что они прекращают работу в Российской Федерации, кроме Сити, мне кажется, но который уже давно говорил о том, что он ну, собирается Ограничить работу на территории Российской Федерации. Очень многие клиенты выбирают наоборот открытие расчетных счетов uh -huh. в банках с иностранным участием. У нас достаточно мощные бренды представлены. Росбанк, да, это Трайфайзен, Юникредит, Энтеза. Поэтому на самом деле сейчас я не слышу от этих банков тональности, что они собираются уходить из Российской Федерации. Конкуренция сейчас, конечно, другая. Раньше мы этот, конкурировали с иностранными платформами. Сейчас мы начинаем конкурировать внутри, но каждому время своя конкуренция. Надо просто уметь уметь находить. Миша. И да, еще вопрос: значит, возможен ли в Российской Федерации дефолт? Если да, то каковы ожидаемые последствия? Ну вот, коллеги, да, об этом, мне кажется, все уже сказали, что дефолт в девяносто восьмом году произошел от отсутствия денег в бюджете. Сейчас дефолт может пройти только от невозможности провести расчетов в иностранной валюте. То есть на сегодняшний день в золотовалютные запасы, тоже в моей презентации золотовалютные запасы, фонд национального благосостояния находится на максимальных уровнях, да, Практически с 2014 -го года проводилась дедолларизация этих фондов, uh -huh. да, и сейчас у Российской Федерации по тем обязательствам, которые предстоящие выплаты в марте, апреле, мае стоят, конечно, такие деньги в Российской Федерации есть. Единственное, что я как сказала, это будет технический дефолт, сможет ли Российская Федерация выполнить платежи в валюте. Пока то, что мы видим тональность министра финансов, да, что будет проводиться выплаты в рублях, потому что наши золотовалютные запасы заморожены. да? Поэтому технический дефолт возможен, а дефолт денежный нет. Угу. Еще вот вопрос. Московская биржа третью неделю как закрыта. Получается, угу. что у людей отнимают право распоряжаться со своей собственностью. Как вы к этому относитесь и что случится, на ваш взгляд, когда биржа будет открыта? Но я специально на своем слайде не делала по фондовому рынку ни одно заявление. Фондовый рынок у нас, конечно, молодой, и Центральный банк сейчас, он вчера сделал первое заявление, почему не открывает биржу, чтобы не было осуществлено панических распродаж. Мы видим сейчас, что по корпоративным еврооблигациям расчеты идут. Мы видели расчеты Газпрома, мы все ждем расчеты Роснефти. Мы видим, что ГТЛК рассчитались по своим еврооблигациям. Поэтому сейчас мы видим, что платежи идут. То, что мы сейчас находимся в ограничениях, которые принимает Центральный банк, да, мы все находимся в этих ограничениях. На фондовом рынке представлено не так много физических лиц, чаще всего представлены все-таки юридические лица, но, конечно, те физические лица, которые зашли в последние два года, этому все способствовало, да, снижающаяся ставка Центрального банка очень многих способствовала. Это, конечно, первый опыт будет фондового рынка массово-физических лиц. Он не очень, не очень приятный, но на то фондовый рынок и есть повышенный доходность, повышенный риск. Угу. Так, и, наверное, я бы хотел задать традиционный вопрос, да. который сегодня всем задаю. Какой, на ваш взгляд, наихудший и наилучший сценарий развития из текущей ситуации выход? Но ну, наихудший сценарий, что санкции задержатся более чем, такие жесткие, будет ужесточение более чем на шесть месяцев, потому что на шесть месяцев мы поняли, что подушка безопасности есть у многих и предпринимателей, и у банковской системы, и то есть... В жесткой турбулентности система выдержит 6-9 месяцев, поэтому жесткий, если это очень сильно пролонгируется. Мягкий сценарий, что если все-таки начнутся хоть какие-то переговоры и движения с... С... с сторон, и тогда мы увидим, конечно, что экономика будет находить замены тех рисков которые сейчас я сейчас говорю что главная митигация рисков это логистическая до да, я считаю что мы сможем справиться с финансовой да, стороной и социальная да это конечно падение доходов населения угу. и вот, вот вот это тоже мне кажется будут принимать меры двадцатый год показал что эти меры возможно принимать в быстрые сроки да, и следующее, это, конечно, импортозамещение технологическое, чтобы мы смогли использовать собственные разработки или все-таки смогли как-то импортозаместить те софты, которые мы используем, эти те технологии, которые сейчас есть в нашей системе. Поэтому самое хорошее, если это стороны начнут хоть какие-то движения к урегулированию происходить, на это сразу позитивно отреагируют. Да. Да. Вот, угу. Я благодарю вас за очень интересное выступление. Спасибо большое. Вы супер. Спасибо.